И хочу с вами поделиться, что я сегодня оформила видео с медитацией о сексуальности, которое я на самом деле давно-давно записала. Ну, наверное, всему свое время, и когда есть вот энергия, потому что оформлять ее тоже хочется, знаете, как-то вот, может быть, чтобы, конечно, всем не идеально, но хотя бы какие-то кусочки видео тоже соответствовали, да? И хочу сказать, что все свои медитации, но особенно, вот, наверное, последние годы, я записываю только со своими видео, со своими фото, и еще с вашими фото и видео. Вот, поэтому все цветочки прекрасные. Вот, например, в этой медитации будут горные цветочки. Это не мой клиент Аня, тоже моя подписчица, да, отправила. Все остальное я сама снимала, еще. Да, может быть, какие-то пару цветочков это из ботанического сада Крыма, где я в этом году ну, не побывала. Мои друзья побывали. вот Мне для медитации добавили их. То есть все цветочки мои. вот, Ну, может быть, за исключением, где-то много-много розочек. Это ну, такой дизайнерский вариант. Хотя точно не знаю. Возможно, я еще... Я иногда фотографирую, знаете, много цветов, когда в магазине. И потом... Тоже их можно использовать, вот такой вам лайф лайфхак. Может быть, у кого для Инстаграма или для чего-то еще. А, знаете, эта медитация, она, конечно, в основе лежит какие-то такие моменты, которые ну, используют, возможно, другие тренеры, мастера. А, естественно, она с моей энергией и, и с добавлением моих нюансов, то, что я знаю каких-то знаний. Вот, изменена, и, ну, надеюсь, вам понравится, потому что, знаете, сексуальность – это, ну, не только отношения с мужчинами, это просто про жизнь, про то, что мы позволяем себе жить, вот. сексуальность – это возможность хотеть, желать и кушать, и одеваться, и мужчин хотеть. Это не значит, что можно идти со всеми мужчинами спать по крайней мере, обращать внимание на мужчин, да, и что нравится в этом мужчине, что в другом. Это уже жизнь. Вот, я... Я сама сейчас занимаюсь, развиваю свою сексуальность. Можно сказать, заново рождаюсь к жизни. Познаю себя, как-то так, вот знаете, можно сказать, укореняюсь каком-то смысле, что касается вот такого внутреннего какого-то мира. Вот, и немножко отдыхала. Прибегаю также к помощи разных специалистов. Вот, всем рекомендую. Также продолжаю сама помогать. И по женским темам, и по теме онкологии, по теме утраты. На эти темы у меня откликаются, и вот есть такая энергия и профессиональное знание, чтобы с ними работать. еще, знаете, родилась такая какая-то идея может быть, сделать такой потоковую женскую сексуальную медитацию. И очень хочется, чтобы вы участвовали. И поэтому, ну, у одной у меня так не получится. То есть, чтобы действительно люди были, поэтому, может быть, под этим видео пишите, когда вам удобно. А в какое время, например, в какой день недели, в какое время удобно, да, чтобы мы действительно собрались и что-то такое сделали своё сильное, женское, прекрасное, что могло бы нас поддерживать, наполнять, переполнять и, конечно, исполнять наши женские желания. Желания появляются, когда есть энергия и оздоравливать, даже исцелять, я бы сказала, да, что здоровая сексуальность это и здоровье в том числе. Поэтому если мы это вместе сделаем, а мы, мы все мы все волшебные, мы все, ну, вот как моя такая концепция канала: я верю в божественное, в то, что каждый из нас это божественный, прекрасный человек. Да, и если определенно складывается жизнь, то значит вот так выбирает сам человек, ну для чего-то ну, ему нужно одно или другое, даже трудности, и болезни, и быть таким, и быть другим, и быть одиноким, или быть злым, и так далее. Но в любом случае мы можем верить в свою божественность, можем ее принимать, развивать. И для меня во все... Женщины я восхищаюсь, мужчинам я... Горжусь, я вас люблю, дорогие мои. Счастья вам, здоровья и до новых встреч. В новолуние буду продолжать, конечно. Иногда бывает, знаете, так думаешь, вот кто-то что-то не пишет, а нужно ли или нет. Но когда вот потом прослушиваешь медитации, настолько они интересные, сильные, как мне там говорят, без эгрегора, и такие действительно потоковые, и глубоко прорабатывает. Потом я смотрю вот те моменты в медитациях, те <смех> <смех> образы, то есть понимаю, насколько вот там вот глубоко все идет, очень, очень интересно, да? Как это все получается, я <смех> даже сама не могу объяснить. <смех> иногда, конечно, у меня есть какие-то небольшие заготовки вот в связи с новолунием, о чем мне хочется вот, но а с другой стороны иногда вот просто то есть большая часть, наверное, 80 это действительно нечто такого творческого, вот. Являюсь ли я каким-то проводником, не знаю, но просто, просто, просто я такая, какая есть. И благодарю всех подписчиков, благодарю всех новых подписчиков, дорогие мои любимые. Счастья вам, здоровья женского счастья женщинам. Ну, мужчинам тоже развиваться быть счастливыми и до новых встреч на канале целую люблю ваша Юлия Сокатис так одной рукой держу поэтому сердечко не могу такой поцелуйчик